Всем привет, с вами Оля, и это четвертый выпуск шоу «Вопрос-ответ». И первый вопрос у нас от Стефани Колодкиной. Нравится Китай? Китай была всего один раз, но мне там, короче, нравится. Прикольный. Прикольная страна, короче, так. Второй вопрос от Стефани Колодкиной. Какой любишь сок? Сок я люблю разный, яблочный, всякие апельсиновый, мультифрукт, не знаю, виноград, вишня. Груши, банан. Короче, я люблю разные соки. Третий вопрос с Стефани Колодкиной. Любишь рисовать? Рисовать я люблю на уроках, на всех, кроме, пожалуй, изо. Короче, я странная, я не буду... Кому интересно, я могу вам сделать... Могу вам ответить потом. Короче, напишите мне в комментариях, кому интересно, почему я не люблю рисовать на изо или на уроках я люблю рисовать, короче, скучно мне на уроках, вот так. Четвертый вопрос от Стефани Колодкиной, нравится лошади. Лошадей я просто обожаю, в общем, не все животные нравятся, короче, так. И, короче, лошадей я люблю, и какой там уже вопрос, я не помню уже, короче, вообще так. Пятый вопрос из Стефани Колодкиной, любишь день рождения. Да, я люблю день рождения. Что, вопросы Стефани Колодкиной, любишь массаж? Да, мне нравится, когда мне делают массаж, круто. Короче, вообще вопросы перепутала, короче, это будет шестой, а на самом деле, что, ну, я, короче, перепутала эти два вопроса. Седьмой вопрос, любишь вопросы? Да, люблю вопросы, короче, эти два вопроса вообще перепутала, вот так. И восьмой вопрос. Нравятся лимузины? Да, снаружи прикольные такие, а так я на них вообще никогда не каталась И девятый вопрос от нее М -м, Нравится мороженое? Да, я обожаю мороженое, Какой фирмы, то 33 пингвина А именно испанский виноград, обожаю просто И теперь вопросы от мистерсмел587 От нее у меня 11 вопросов поступило Итак, первый вопрос от нее Сколько у тебя пэтов? У меня 27 пэтов и второй вопрос такой самый интересный вопрос из всех э, на сегодняшний день. Э, короче, почему-то за она АВИК кошка. Э, ну потому что за я брала как бы от пользователя бывшего за доки 2000. Кстати, вот как у них сейчас канал называется? Про... Я не знаю, короче, не ссыл... мне ссыль в описании, короче, ссылка в описании, ой, в комментарии. Киньте, пожалуйста. Не знаю, прям вообще хочу их посмотреть позв их видео. Ну, от них я брала. А кошка просто хотела поставить кису. Наверное, через две недельки поставлю по собаку. Вот так вот, короче. Третий вопрос. Какой твой самый любимый пэт Мой самый любимый пэт Короче, у меня нет любимого питу уже. То есть я говорила так, с одной. И у меня, короче, уже нет любимого бета. У меня появилась какая-то кошара. Короче, у меня нет любимого бета. Мои все, как сказать, родные и все мне нравятся. И следующий вопрос от нее. Какое твое любимое время года? Это не четвертый вопрос. Итак, у меня любимые времена года зима, весна, лето и осень. Для чайников у меня все времена года любимые. Пятый вопрос от нее. Почему ты удалила сериал на благополучный лагерь? Потому что у меня там отставал звук. Все, без комментариев. Что, вопрос от нее. Ты снимешь видео в своей комнате? Прости, конечно, но нет, я не сниму видео в своей комнате, потому что мой канал для пэтов, как бы о пэтов, и будет странно, когда вы на нем увидите видео о моей комнате. Тем более, она мне не такая уж классная, как ты, наверное, думаешь, короче. Она мне стрёмная. Обычная комната желтыми обоими. Седьмой вопрос от мистер Смайлопад 87. Какой твой любимый цветок? У меня нет любимого цветка, но мне все цветы любимые. Да, мне все цветы нравятся, короче. Восьмой вопрос. В какой класс ты перешла? Я перешла в пятый класс. И сегодня у нас 1 сентября, воскресенье. Завтра я попросу в школу. Да, вот так. Короче. Завтра будет стремный день. Так. Девятый вопрос от нее. Есть ли у тебя дом для пайтов? Да, у меня есть для... дом для поэтов один. Если кому интересно, то я могу снять про него видео. Напишите мне в комментарии. Десятый вопрос. Любишь монстр Хай? Не очень, как бы, мне нравятся куклы коллекции Скориш, Там Dance Класс. Не все. И э, мне нравится коллекция пикчердей и базовые некоторые и последний вопрос на сегодня любишь заше? ну заше я так поняла это закрытая школа, ну раз это закрытая школа если это конечно так то э, я люблю заше я ее просто обожаю конечно осенью обещаю делать пятый сезон если я не ошибаюсь надеюсь это правда я очень жду но это было все если вы хотите, чтобы я ответила именно на ваши вопросы, напишите мне его в комменты. И также не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось это видео, и подписаться на мой канал. Ладно, всем пока! Всех люблю и удачи! До скорого!